Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами я, Серик Кролик Как вы все знаете, друзья, что <coughs> у погоды нет плохой погоды, <coughs> и я всегда на позитиве Потому что э, ну, наши питомцы, питомцы наши, они же не виноваты, что хозяин, например, глупый, ленивый И говорит, что дождь, и, конечно же, туда не пойду Можно взять зонтик ну это еще один огромнейший нюанс по поводу нашего кролиководства, которое все происходит в вот таких вот условиях Ветер огромный, то есть неудобно а, работать с кроликами И На улице Ну понятно, что на улице а, Знаете, огромное количество комментариев а, на такую тематику Как твои кролики здесь существуют? Им нету света, им там, блин, холодно У них тут сквозняки ну, почему-то никто не заботится не написал, а как же вы сами работаете в таких условиях, да, вредных. Вот никто же не пишет сибиряку, как вы там живете в таких вредных условиях, да, или там в Майами живут люди в Сибири. Не об этом сегодня будет видео, да. Сегодня наша задача, так как второй, вторые сутки идет на Промилую Бог дождь, солнце прячется зонтик, а когда сейчас брищам украдет, держи. Моя помощница а, нужно перегнать всех свиней в сарай потому что там их четыре штуки в сторону на загонах. белые черные их всех нужно в сарай второе нужно сходить э, нарезать грибов потому что нужно варить суп и тем более грибы здесь недалеко вред сходить пол думаешь 5 километров дальше еще что нужно сделать э, там один крольчонок такой какой-то какой-то такой вот Попробуем пропоить его толтру с половиной 2,5%, разведем лекарство, обязательно дадим всем на пропойку и ему. Отздути, как это еще говорят. Может как цидиоз, задилос. знаешь, что там с ним, да? Но он стал колом. Как-то дальше нужно осмотреть наши маточники, что я уже честно это сделал, все хорошо. А еще мы, если вы станете со мной, сходим кое-кому в гости. Вперед. Ну вот уже мы пришли уже практически в лес. Ну, маленький лес. собираем грибы, фас. Фишка в другом, что вот наш дом, вот наш лес. В этом лесу тоже что-то растет. Пошли. Так, солнышко собирает, смотри. Ну, вот я уже кое-что нашел. нашел. Масленок чистый. Здесь больше нет? Вперед. Если не будет много, там штучек 6, наверное смотрел главный грибник С -с -с. вот еще один Иса, собирай грибы собирай собирай блин там было больше кто-то заново срезал наверное а Что буду вот сейчас там около и тоже будет грибы наши грибы подрезали второй раз между. Ха-ха, тут еще раз. А -а -а -а. Это кровь. Вот видите, кто-то уже резал грибы здесь, а -а -а. и это был не я нашла еще. А, маленький вот. Вот, вот, вот, вот. Ну вот В у нас уже есть Там уже полу трех литров есть Так что это добавим И можно будет собирать Что-то прибежала хищница Фу -фу -фу. Все, грибы да, мы пособирали Осталось хвостик кое-кому Вы все увидите И, вау, быстрее И перегнать свинок Гол перегонять Ну вот, грибов мы уже насобирали Правда, там получилось 5-6 штучек Но у нас в прошлый раз была ведерка 3 литра и, если честно, мы их даже не сварили Просто хозяйку Хозяйка у меня супер, не захотела варить грибы. Ну, ладно, друзья, вот мы подготовили все уже для перегонки наших свинок. Вон они, посмотрите, я им заново отремонтировал был крышу и забил сзади пленкой. Но, к сожалению, очень холодно, если потеплеет, перегоним, а так холодно. Наша задача, ну, как у нормальных хозяев, зашелка есть, да? Ну, у меня же не зашел, у меня ж так, чтобы уже они не выломали потому что здесь хряк стоит. И вы понимаете, хряк он и в Африке хряк. Поэтому мы будем сейчас... Я на основе. Mm -hmm. Ой, так, солнышко берем туда, куда я тебе показал уже. Поюсь домой иди, Маша Маше, Маша. Давай, давай, давай, давай, давай. Не газуй. Хотя уже дурин. <свист> Чапу ели. Пошел, машел, пошел, пошел. пошел в другую, слушай, Иди! Давай, уходи. Давай, давай, давай, давай. Ой, как вы заклупали. Маша, тебе не тут жить. Все, во выходи отсюда. Маша, пришла. Маша. Маша. Вс. Вот так. Туда. Туда, туда, Домой, домой, домой. А ты выйди отсюда, сюда. Так. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Хорошо, пошел, пошел. Не бойся, не бойся. Маша мужик так приняли. Оп, домой намай намай намай Вернись. Ну, с... Вс ⁇ второго мы тоже поставили. Солнышко двери открыли. Все, покажи машку так. Где мы поставили машку? Чебурашку. Чебурашку. Сейчас наша задача. Так, выходим. Идиоли так сюда, не выпустишь. Так, сейчас перегнать сюда еще двух белых идиотов. Выходим. Если что, бей. Девочка, чекай, ускори. А ну вышли. Всё, домой. <свистит> Вчера, между прочим, я их всех проколол инвермиктимом. А, а, а. Один кубик на 33 килограмма. Ну, им да пополуку. Да, отойди, отойди. Нет. Ну отсюда. Все, загнали. Быстрее, быстрее, чтобы они не выскочили. Закройте, закройте. Ну, а вот туда. Иди. Все. Все, белые синтусы стоят тут. Даже на удивление очень... Очень быстро. Сейчас мы их, конечно же, подстелим. Дальше покорим Ну и им будет здесь и теплее Хотел победить сюда, сделать красиво, но... К сожалению, не успели. Ну, бог желания не дал. Ну ладно. Ну, вперед, кормится, кролик. Ой, друзья. Пока мы э -э, сильно еще не кормили, но думаю, занесу дров туда в это какой-то. Что ты меня снимаешь? Занесу дров в качок. Все, друзья, идем продеваться, идем в гости. Ну вот, друзья, сегодня мы в гостях у Новосибирска. Канал такой называется Делаю своими руками. Семья, есть дети, огромное количество информации по строительству. Вот можно зайти на плейлисты и посмотреть. Соответственно, короткие видео, моя жизнь, путешествия то есть огромное количество видео, где обзор различных вещей для сада и огорода, а также путешествие за грибами, то есть тихая охота. И огромное, ви огромное количество видео, как сам строит свой дом, грубо говоря. Так что, если кому будет интересно, если кто-то из Новосибирска, то грех к такому человеку не зайти. Хвалить, конечно же, не буду, но и говорить, что очень все плохо, тоже не буду. Потому что я с этим человеком сам познакомился буквально недавно. Ну и не разочаровался. Потому что, вот смотрите, строим каркасный дом из бруса 6 на 6 уже 2500 просмотров за две недели. То есть, интересно, людям эта тема актуальна, поэтому и смотрится. Друзья, заходите на канал, делаю своими руками, знакомьтесь. У него цель 100к, то есть 100 тысяч подписчиков. Поможем ему? Так что, если кому будет интересно, делаем своими руками на канал, сходить к нему в гости, познакомиться. Ссылка будет в описании. Ну, а сейчас мы возвращаемся к нашим баранам, то есть к нашим кроликам. Смотрите, какой э, зачухан есть у нас. Он, видите, поносник. Мы его будем сейчас убирать, убирать другую клеточку. Вот я ему уже дал вот такое лекарство. Тол разурил. Вот, 2,5%. К сожалению, 5% у меня не было. Лучше 5%. То есть, 5 кубиков на 10 литров воды. Ну, я, честно, делаю 5 кубиков на 1 литр воды. Для того, чтобы микрофлору желудка нормализовать. То есть, убить все патогенные микроорганизмы. Ну, он хочет жить, видите, пытается что-то кушать даже. Но если мы его сейчас не спасем, то есть, не поможем, то он погибнет. Также в нашем хозяйстве произошло небольшое ЧП. Неизвестно по какой причине. Но у этой мамаши два крольчонка из трех погибло. Может ночью замерзла, может что-то еще. Крольчонка мне пришлось пересадить в другую клеточку. Другой мамки подбросил. Ну, вроде бы все окей. Вот это наши энзоблышечки. Тоже все с ними хорошо. Как вы знаете, друзья, мы держим еще цесарок. Цесарки наши, блин, как... Ой, как и по всей деревне ходят. Поэтому, чтобы они больше не ходили, мы заново и закрыли в вольер. Честно, можно было закрыть куркам, но не стали этого делать, потому что они перелетают. А обрезать крылья что-то неохота. Жалко птичку. Курам не жалко, а ей жалко. По поводу курей, как вы видите, пару человек сказало, зачем ты делаешь здесь дорожку. Вот, обратите внимание, для чего здесь будет дорожка. Рекс! потому что там грязь, ну а здесь хоть как-нибудь можно будет зайти. Курки сейчас несутся очень слабенько, вообще слабенько, поэтому яйца на продажу практически нет. Люди звонят, а его нет. Ну, без обид. Бывает и такое. О, Валер, подтопило немножко, потому что дождь идет, идет и практически не прекращается. Еще даже не утеплял. Ну, то есть, наружу. Там Мне спрашивали, вот про бабочку мальчика, но, к сожалению, как я и повторялся, бабочки мальчика нету, есть такая только девочка. Затягивать видео, конечно же, мы не будем, так что на позитивной ноте, буквально за 2 часа 20 минут я все же управился, правда, вымок как собака. Пускай не будет у вас плохой погоды, всегда будет на душе праздник, счастья всем, здоровья и благополучия. Подписывайтесь на канал, оценивайте свои, точнее задавайте свои вопросы по данной тематике видео. Заходите в гости, не только ко мне, а еще на канал, делаю своими руками в Новосибирск. Всем пока, ссылка будет в описании.